Всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать где вы можете абсолютно без вложений получить токены вот такого замечательного сайта Fury, здесь сейчас реально большой ажиотаж вот у меня уже с партнерскими вот сколько токенов и здесь при регистрации вам дают 4000 токенов что будут равняться 15 долларов более подробно как пройти регистрацию смотрите вот в этом видео я вчера вот, э, снял видеообзор, обзор, показал как здесь пройти регистрацию, осталось для получения аэрдропа 14 дней. Также вам напоминаю, что завтра у меня будет розыгрыш на канале, буду разыгрывать 50 долларов. Кто не видел вот это вот видео, если ты хочешь получить 50 долларов, выполни вот условия. Также я рассказал вот в этом видео, кто хочет э, на халяву получить деньги. Посмотрите вот эти вот видео и участвуйте в конкурсе завтра в моем телеграм-канале. Получается осталось один день, в 17 часов будет онлайн-трансляция. Я разыграю 50 долларов между своими подписчиками. И более подробную информацию, когда вы перейдете в телеграм-канал, вы кликните вот на халяву, здесь вот почитаете, выполните условия. И ждите, старт будет 20 января Более подробно я сниму еще один видеоролик про данный проект Кому это все интересно, проходите регистрацию И вот смотрите, э, вчера было здесь 178 тысяч участников Сегодня уже 210 тысяч Не пропускайте вот такую вот возможность Вот мне здесь пишут, что у меня здесь форекс-кредит 15 долларов Что будет дальше, время покажет но ну, я рекомендую пройти регистрацию именно сейчас и строить свою команду на этом друзья у меня все всем желаю отличного дня и всем пока